Приветствую вас на канале Мое дело ТВ. Что выгоднее, АОСН или УСН? Определиться сложно, именно поэтому сегодня мы постараемся разобраться в этом вопросе. И первое сравнение предлагаю начать с самого главного, с применяемых ставок. Ставки при АОСН выше, чем для обычной УСН, и причем достаточно значительные. Ставка на объекте доходы составляет 8%. При этом на АУСН в общем случае от 1 до 6%, ну естественно, в зависимости от региона. Ставка налога на объекте доходы минус расходы при АУСН 20%. На УСН в общем случае от 5 до 15% в зависимости от региона. Ставка минимального налога на объекте дохода минус расходы 3% при АУСН. На УСН эта ставка составляет 1%. И здесь я бы сразу отметила, что пока АУСН можно применять только в четырех экспериментальных регионах, тогда как на АУСН работать можно на всей территории России. Какие различия в порядке расчета налогов у нас? Давай тоже расскажем. При АУСН расчет производит сам налогоплательщик, а при АУСН налог рассчитывает но в любом случае потребуется вести учет доходов и расходов в личном кабинете. И определенные сведения для расчета придется вносить или корректировать вручную. И хочу отметить, что при АУСН наличные расходы должны быть обязательно зафиксированы в онлайн-кассе. При обычной УСН такого требования нет. Хорошо. И есть, конечно же, разница в сроках уплаты. Давай расскажем о ней. Да, разница есть. При АУСН налог придется уплачивать ежемесячно, то есть налоговый период месяц, тогда как при обычной УСН налог оплачивается ежеквартально в виде авансовых платежей. Хорошо. А давай расскажем еще, какая разница в налоговой и бухгалтерской отчетности. При обычной УСН подается налоговая декларация, также ведется книга учета доходов и расходов. На АУСН подача декларации не предусмотрена и ведение КУДИР также не требуется». Однако при этом есть обязанность контролировать признак поступления и списаний операций по счету и кассе, а также отражать сведения о доходах и расходах в личном кабинете. Причем делать это нужно в установленный срок. А вот БУХ-отчетность сдавать необходимо как при обычной ОСН, так и при АОСН. От ее подачи новый спецрежим не освобождает. А как обстоят дела зарплатной отчетности, а также уплаты НДФЛ и взносов? На АУСН не нужно сдавать отчеты по взносам и НДФР. В свою очередь, при обычной УСН подача этих отчетов необходима. А вот форму СЗВ-ТД и в определенных случаях СЗВ-Стаж, СЗВМ, подавать по ФР по-прежнему придется и при АУСН. Также при АУСН не нужно платить страховые взносы, хотя взносы ФСС на травматизм а работодателям платить придется в фиксированном размере. Кроме того, на АУСН не потребуется самостоятельно исчислять и перечислять НДФЛ с выплат работников. Это будет делать банк, но банку нужно будет предоставить определенные сведения по каждому сотруднику. При обычном УСН расчет и уплаты НДФЛ, а также всех видов взносов необходимы. Но здесь хочу обратить внимание, что при обычной УСН на сумму уплаченных взносов можно уменьшить рассчитанный налог при объекте дохода. А вот при АУСН уменьшить налог при объекте дохода возможно только на сумму торгового сбора. То есть обратите внимание, что обязанность по уплате торгового сбора, да, если она действительно есть при АУСН, сохраняется. Хорошо. Раз уж мы заговорили про сотрудников, то нужно отметить, что УСН существенно ограничивает в численности сотрудников. Можно нанять не более пяти человек. Здесь тоже хотелось бы отметить, что это ограничение ниже даже, чем ограничение на потенке, соответственно. При этом на УСН можно работать с сотрудниками до 130 человек. То есть здесь довольно сильное, скажем так, идет разница, поэтому это тоже необходимо учитывать. Да, здесь я с тобой соглашусь, разница действительно такая прям очень значительная. Кроме того, при АОСН нельзя выплачивать зарплату наличными только безналичным путем и только со счета в банке из определенного списка ФНР. Нельзя выплачивать сотрудникам доходы, которые облагаются НДФЛ по любым ставкам, кроме 13%. Доходы в натуральном виде, а также доходы, при которых возникает материальная выгода. То есть допускается только обычная зарплата до 5 миллионов рублей в год. Нельзя работать с иностранцами и работниками, которые имеют право на досрочную пенсию. При обычном УСН таких ограничений нет. Еще одно из отличий АУСН от УСН – это отсутствие возможности совмещения его с другими режимами. Но, к примеру, нельзя совмещать АУСН и УСН, либо АУСН и патент. Это, в свою очередь, я считаю, довольно невыгодным моментом, потому что, к примеру, на, на УСН очень удобно а, какой-то вид деятельности отдельно переводить на патент, да, экономить на нем там налоговую, соответственно, нагрузку, а, то, что на патент перевести нельзя, к примеру, вести по УСН. А, здесь же, к сожалению, АУСН не совместим абсолютно ни с каким режимом, ни с УСН, ни с общим режимом, ни с патентом, ни с каким-либо именем, соответственно. Поэтому это тоже надо учитывать при выборе. Добавлю также, что есть ограничения и по лимиту годового дохода, и оно достаточно существенное, всего 60 миллионов рублей. Когда, когда при, при обычной УСН этот лимит составляет 219 миллионов рублей, но ну, именно на 2022 год, то есть разница очень приличная. Кроме того, при УСН нельзя открывать обособленное подразделение. При этом на обычный УСН есть ограничения только по части филиалов. Обычные обособки при УСН открывать можно. И еще одно, торгующие организации ИИП не смогут продавать свои товары через маркетплейсы: Вайлдбресс, Одзон, Яндекс, Маркет и тому подобное, поскольку на УСН нельзя работать по посредническим договорам, по договорам поручения, агентским договорам. А здесь хотелось бы отдельно подчеркнуть, что более подробно мы это рассмотрели в нашем отдельном ролике с поспорным моментам ОСН. А здесь, на всякий случай, дополнительно кратко подчеркну, что это связано с тем, что на текущий момент в законе четко не конкретизировано кого касается это ограничение исполнителей по договору, то есть это агентов, комиссионеров, соответственно, да, а, либо же это касается принципала, комитента, да, того, кто поручает а, агентские вот эти посреднические обязанности, да, исполнителю, соответственно. Связано это с тем еще, что налоговая будет определять, соответственно, опять-таки доход по расчетному счету и по кассе. А агентские договора как для принципала, так и для самого агента имеют а, довольно большое количество особенностей, которые, которые влияют на расчет дохода. Особенно если мы говорим о маркетплейсах, то там довольно сложная система расчета бывает, когда возвраты могут вычитаться из суммы перевода, когда вознаграждение удерживается сразу, когда, может быть, удерживаются какие-то суммы на какие-то совместные акции маркетплейса, да, в которых участвует, соответственно, поставщик товара, работающий с этим маркетплейсом по агентскому договору. Поэтому тонкости расчета как агентского вознаграждения, так и суммы непосредственно того, кто доверяет эти обязанности агенту, там, принципалу, комитенту и так далее, опять-таки будут очень разнородные. Поэтому экспертное мнение сейчас гласит о том, что это ограничение для всех как для исполнителей по договору, соответственно, это агентов, комиссионеров и тому подобное, так и для заказчиков по договору, это принципалов, комитетов и так далее. А это надо иметь в виду. Пока законодательно это не будет разъяснено, не будет официальной позиции, как в этом случае считать доход, как проводить его в личном кабинете, соответственно, ФНС, да? а, уточнять и тому подобное, а рассматривается, что это ограничение для обеих сторон посреднического договора. Есть отдельное, конечно же, экспертное мнение, которое сейчас также очень актуально, что это касается только агентов. Но мы все же бы рекомендовали пока считать, что все-таки это касается обеих сторон сделки посреднической, потому что тонкости по расчету много. И очень сложно будет все это провести в рамках ОСН через плательщика и доказать налоговый, что вы правы при расчете своего дохода и вам не насчитали лишнюю сумму налоговой плате, соответственно. Да, уж поскольку информации действительно четкой, да, регламентированной нет, и, и на текущий момент присутствует такое все-таки стойкое мнение, да, что по посредническим договорам нельзя работать ни одной из сторон, то есть как посредник, ни посреднику, ни заказчику. И пока лучше бы ну, для без... в целях безопасности для себя же придерживаться именно этой точки зрения. Не исключено, конечно, что просто в дальнейшем законодатели это все урегулируют. И может быть прояснят действительно только агенты туда попадают. И как бы с этим можно будет работать, но пока пока так и каких-то четких разъяснений по этой части нет. И здесь что здесь только отметить, что при обычной УСН таких ограничений нет, то есть на обычную УСН и, и как агенты так и принципалы или там заказчики, комитеты да могут работать вполне спокойно. И это вот как раз-таки еще одно из различий, отличий а вы и УСН. И я бы также упомянула про налоговые проверки. По этой части тоже есть серьезные различия. Расскажи подробнее о них. Да, абсолютно верно. Различия есть, действительно. Как нам известно, при обычной ОСН возможны налоговые проверки, как камеральные, так и выездные. Ну, и, конечно, с учетом временно действующего моратория для IT-компаний. Применение новой ОСН от выездных проверок освобождает, а также от проверок взносов на травматизм, как камеральных, так и выездных. Однако камеральные налоговые проверки никто не отменял. Более того, камеральная проверка станет сложнее выездной по набору документов требований. То есть в рамках камеральных проверок будет производиться более тщательный контроль, что по своей сути не особо отличается от выездной. То есть да, ранее никак таковой не будет. Да? Итак, если подводить итог, то УСН не так безупречно как может показаться на первый взгляд. Ограничений на новом режиме ОСН достаточно много, и более того, как показывают предварительные налоговые расчеты, для большинства компаний, да, если делать реальный анализ выгодности на основании там, суммы доходов, учета расходов, ставок на ну, да, налогобложение, которое мы уже перечислили, льгот там, допустим, по той же самой отчетности, но опять-таки оставшиеся отчетности, которые действительно необходимо будет давать, той же самый сумму взносов, которая маленькая, но остается, а, то сумма налогового получается на порядок выше, чаще всего, чем на обычный УСН. Поэтому рекомендуем вам, если вы все-таки выбираете АуСН то адекватно оценить налоговую нагрузку. Обязательно сделать примерный расчет. И если у вас действительно будет серьезная налоговая выгода, то, конечно же, только тогда переходить на этот режим. А, обязательно перер... прежде чем делать выбор, а, анализируем и делаем подробный анализ. И если, конечно же, вам нужна квалифицированная поддержка, то компания «Мое дело» всегда готова поставить свое крепкое плечо а, поддержать вас на тех тарифах, которые будут э, комфортны вам, да, и подходить конкретно под ваши потребности. Ну, чтобы быть в курсе всех важных и актуальных тем, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы под видео. Если какие-то вопросы по данному текущему ролику у вас остались открытыми, то также пишите их в комментариях, мы обязательно дадим обратную связь. Желаем всем э, удачного ведения бизнеса и до новых встреч.